Так, секундочку ждем есть так что у нас там сегодня по датам у нас сегодня второе число второе 0 20, второе ну да, 2021 2020 2021 лета и пока там Идет подключение. У вот нас не было месяц практически, ну, чуть меньше, да, был один выход у нас в эфире в январе. И вот, фактически, сегодня у меня ощущение такого начала рабочего процесса. Значит, ну, во-первых, напоминаю, что в отличие от предыдущего лета, которое было висохозным и было э, э, симметричным, да, 2020, -20, 20, 20 это э, э, цифровое отображение одно из атрибутов, э, велеса который дает поток мудрости. Ой, извините, велеса 20. Это у нас вей, вей, вей. вей. А, вот он 21. Это поток Ерила и это поток счастья. 21. Это счастье. 20. Мудрость и а, 21. Счастье. А, Поэтому это еще более интересное лето, которое кто-то прогнозирует вообще катастрофным, кто-то каким только не прогнозирует. Вот, давайте немножко собирать в кучу. Вот за то время, которое у нас не было активной деятельности, мы приняли решение, что в общем в Яснополе январь будет таким, наверное, сокровенным месяцем внутренней работы, отдыха, восстановления, личных путешествий. Вот, что, собственно говоря, у нас сейчас и было, вот, в январе. И я, вот только сегодня у нас официальные врата вечности, вот, юридическая точка прохода, да, мы их чуть раньше прошли, нашей группой рабочей, вот, ну, вот, официально она сегодня, с чем я вас и поздравляю. Что такое вечность? Это самое простое, коротко, чтобы не размусоливать, да, это когда прошлое, настоящее и будущее – Присутствует одномоментно. Хочешь направо, хочешь налево, хочешь мышей ловите, хотите играйте на рояле. Пожалуйста, все варианты возможны. Очень интересные врата. И еще эти врата связаны с макошью. А макош нам дает могущесть и могущество. Если вы посмотрите однокоренные слова, то маг – маг, да, могущество и, как следствие, магия. А, что такое магия? Это а, а, не только знание конов земли, но и умение взаимодействовать с земными стихиями, энергиями, силами, а, проявленными, непроявленными. А, их больше, чем стихиальных. Стихиальные просто больше всего известны. Но как минимум да, этих сил 5, кроме огня, воды, воздуха, земли, еще вы наверняка слышали про дерево, еще вы, может быть, слышали про металл. И еще, а, никуда не деть, еще есть эфир, это из очевидных, эфир это то, из чего состоит все остальное, и в общем там на самом деле есть, вот так же как у ангелов есть чины, и каждый а, чин отвечает за свои вещи точно так же, и энергий а, стихийных, энергий земных, магических, их больше, чем стихийный, просто это то, что в открытом доступе более-менее всем известно. Дальше в зависимости от вашей готовности от вашего э, концептуального понимания, что, к, к чему вы можете получить доступ, и от того, вот мы, я много лет езжу по местам силы, и э, одна из задач, которая решается, может быть, основная одна из основных задач, которая решается, когда э, человек ездит в разные места, это взаимодействие вот с этими самыми порталами, чарами, земли, источниками энергии, духами, силами, больше того, что вот как бы есть везде, да, потому что даже там огонь, вода, воздух, земля, там плюс еще имеем в виду дерево, металл, да, они тоже проявлены неравномерно. Где-то они сочетаются, где-то они конфликтуют, где-то есть те силы, которые плюс к стихиальным, да, там другие уровни проявлений. Вот, и а, когда человек приезжает в первый раз в место, где есть духи, силы, он, а, с которыми он не знаком, и это взаимодействие происходит а, созидательным, да, то а, человек приобретает новые качества, он приобретает возможность а, опираться и взаимодействовать, он немножко больше становится магом. Еще раз, маг – это человек, а, а, имеющий а, доступ к силам Земли, умеющий с ними взаимодействовать. Ну и, в общем, я думаю, что э, <социт> любить это все, вот землю, его проявление, силы, души, э, любовь является, как мне кажется, очень важным э, фактором, чтобы эти силы вам открылись. Приведу сейчас пример такой. Это было в Казахстане, нет, это был не Казахстан, это была Киргизия, э, озеро Иссык-Куль. Э, все э, пансионаты, подавляющее большинство процентов, мне кажется, за 80, если не за 90, всех пансионатов, домов, отдыха, санаториев расположен на северном берегу. Южный берег почти пустой. При том, что там есть очень интересные места, в частности, например, такой, ну, я не знаю, может быть, сейчас что-то отремонтировали. Это был такой, советских времен, полузаброшенный санаторий с сероводородными ваннами. Ну, а, в общем, когда мы приезжали, там фактически только в ванны работали. Но, тем не менее, люди ездили принимали И а, там совсем по южному берегу далеко, там один или два пансионата тоже с советских времен остались. А так вообще пусто. Еще какой-то там город э, тоже где-то посередине этого берега есть. А, то есть по сравнению с северным, который весь заселенный, в общем, там много чего есть, большая разница по берегам. Так вот, на этом южном береге есть а, священное место местных, там кладбище, около этого кладбища мечеть достаточно старинная, но это место силы, там семь источников, если мне память не изменяет, как минимум один из них называется Змеиный, но вообще каждый источник дает свою силу, и там прям, прям вот у них интересно, да, вот в частности в Киргизии и в Казахстане это тоже есть, у них в общем тенгрианство, а тенгрианство это как раз в чем-то очень похоже на на друидов, на, на, на волхование, то есть это связи с землей, взаимодействие там, магия крови, очень много, магия звука, это все до сих пор живые традиции взаимодействия, поэтому там вроде бы вот тут все мусульманство, и в то же время местные хранители, они, в общем, ну, фактически вот такие немножко друиды, каждый источник давал свою силу, дает свою силу, с каждым свое взаимодействие, и когда туда люди приезжают, при желании, там вот их местный проводник, он проводит по этим источникам, они очень по-разному там раскиданы. Вот на выходные приезжают люди, там режут бараны. то есть у них принято, да, выходные проводить в святых местах. Они туда едут с семьями, если там источники, они к ним купаются, там если там вот, или они их пьют, или вот, вот и сидят на природе, взаимодействуют с местными духами. Очень распространенная практика. Я уверена, что наши выезды на природу, в принципе, это тоже такой атовизм от тех же самых историй, просто может быть немножечко забыть смысл. И все равно люди едут в те места, где есть сила, которая может... Место красивое, нравится мне тут, я не знаю, там, рыба хорошо ловится и так далее. Какие-то есть объяснения, но в общем, вот любимые места, и у нас они являются не просто так любимыми. Там тоже есть свои проявления а, земной силы, то есть какие-то магические силы, энергии проявляются. Так вот, а, вот в этом месте а, рассказывали историю, поскольку такое эзотерическое, энергетическое, волшебное место, туда периодически приезжают всякие экстрасенсы, магии и так далее. А, вот, и приезжала женщина какая-то, которая значит начала наводить там порядки, что типа вы не неправильно вы тут все делаете, не так вы, значит, с, духи, с духами взаимодействуете, что-то еще вы неправильно делаете. И местный хранитель, он такой там, ну, он там тихонечко как бы, он говорит, я бы, знаете, вот, ну, может быть, стоит как-то немножко чуть больше уважать а, людей, которые здесь живут, да, как бы, и она что-то такое, я лучше знаю, я бы, я видящее, ясновидящее, ну, он такой промолчал. Там один из источников назывался «Змеиный источник», и а, чуть ли не за все время существования вот этого святого места, там ему несколько сот лет по, по памяти местных, да, вот, а, ее, а, там знают, что там есть а, ядовитые змеи, ее укусила ядовитая змея, ее не спасли. Она, там, еще раз повторю, один из источников змеиный, да, то есть а, сила, которая там проявлялась, а, вот она так, таким образом проявилась все это живое, и еще раз повторю, почему я про историю рассказываю, не для пугалки какой-то, а просто вот к тому, что любое наше действие, как бы хорошо мы к себе относимся, крутыми мы себя считаем, чувствуем видимо, невидимы, земля живая, а у нее есть много всего, чего, чтобы познать то, что она может, и как она себя проявляет. Но это тоже большой труд и время, потому что в том числе, чтобы с ней познакомиться, да, в общем, желательно по ней попутешествовать и видеть ее в разных аспектах, не только в тех, которые для нас привычны. вот. И то, что врата вечности – это единство настоящего, прошлого, настоящего и будущего. Это точка, в которой можно легче, чем в другие точки, скорректировать свое будущее, скорректировать свое прошлое. И подтверждение этому, сегодня мы с вами наблюдаем феноменальную новость а, о том, что а, ни с того ни с сего вдруг Пасса передумала а, значит, предъявлять какие-то претензии России и а, какие-то новые санкции нам а, навязывать, и вдруг объявили, а, выдали документ, очень а, вменяемый такой документ о том, что а, государства Евросоюза считают, вакцинацию, что вакцинацию не надо делать обязательной, и тем более принудительной, да, что это добровольная мера, и каждый человек имеет право выбирать Это документ, принятый на уровне Евросоюза. Наши чиновники точно так же синхронно, вот эта новость про Евросоюз пришла сегодня, а вчера новость была про то, что наши, знаете, это, это материал, я прочитала, немножко смешно был подан, наша власть сошла с ума. Путин говорит о, а, значит, обязательной вакцинации. Значит, вот все топили за эту вакцинацию, а теперь говорят, что, в общем, она не обязательна. Если человек переболел, то не надо прививаться. И что-то еще, да, вдруг резко так сменился тренд, либо а, тренд на тренд пошел, то есть пошла какая-то волна на волну. Вот, а, дорогие мои, если а, посмотреть, подумать, что бы это значило, а, я думаю, что очень многие люди... Во-первых, были очень сильны и есть очень сильно против вакцинации. Тем более, есть материалы в сети о том, что она является экспериментальной. На данный момент это испытание, участие в испытаниях, о чем можно прочитать, если вдруг вам захочется прививку себе сделать. Вы пойдете вот в этот центр в любой, да, вам дадут документ на несколько страниц, где будет написано, что надо подписать согласие на участие в, в испытаниях вакцины со всеми вытекающими, при этом обязать, э, всю ответственность за последствия чем берет полностью на себя. И э, если недавно выглядело это таким танком, который плевать хотел на э, чьи-то мнения, на, э, вообще на адекватность, на объективную реальность, на желание людей жить и так далее, да, то вдруг что-то с этим, то ли другой танк какой-то появился рядом, то ли этот танк забуксовал. Э, и лично что я могу сказать что ну все что я могла делать и то, что люди которые там со мной могли мы делать для того чтобы этот танк забуксовал мы делали я уверена что это делали многие другие люди каждый по-своему а, может быть знаете молча вот у нас же многие люди такие совсем-совсем тихушники а, молча где-то внутри себя а, но это намерение намерение сильнее часто бывает сильнее слов а, сильнее даже иногда дел, внутреннее намерение человека. А, даже если одной рукой человек думал, блин, ну как, ну а если придется там увольняться с работы, а чем я буду кормить семью, а другой, что, ну я этого не хочу, я может быть не понимаю, что я буду делать, но я этого не хочу. И вот это внутреннее, да, это оказалось в добрый час светлым богом в уши, как будто очень монолитным потоком. Сейчас я вам расскажу два, два таких знака, что ли, как, как отображения, которые являются такими, как двумя ну, сторонами одной медали, что ли. Вот как раз я вам говорила, что мы в январе были в Сочи и столкнулись с такой интересной историей, то есть есть чем сравнить. А это выглядит как как раз такое отображение, как бы куда нас пытаются или пытались привести. А, что ну, Вы читали наверняка и слышали, да, что основная функция маски – это знак а, подчинения. То есть, как бы отказ от личности. Я, я сегодня в магазине встретила а, знакомую, которая а, медсестра в санатории. Она в санатории все время ходит в маске. Я знаю ее по глазам ну, вот вот эта верхняя часть, да, и вдруг я ее в магазине вижу без маски, я понимаю, что я знаю этого человека, но мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, кто это, она ко мне подошла и начала там что-то говорить, и я, вот, вот, вроде бы мы головой все понятно, она на работе, у нее нет другого варианта, на работе она связана с медициной, она обязательно в маске, да, ну, вот я видела человека много раз в маске, и вдруг я ее встретила без маски, файлы сразу не совпали, что-то сильно отличается, не только визуальное узнавание, все равно я ее узнала, но это формирует, это все, что связано с лицом, вообще что такое лицо, эфир на эту тему был, я сейчас быстренько повторю, лицо это некая такая штука, через которую проявляется наша, наша душа, наша суть, наша суть проявляется ликом. Если человек стремится к свету и добру, его лик становится светоносным, сияющим. Это видно физически. Всегда сияющих людей я ну, не встречала, но когда мы выходим на какие-то чистые и э, истинные, какие-то, не знаю, там, э, созидательные, какие-то вот, вот что-то вот сутевое мы проявляем, а лицо начинает светиться. И это видно без всяких там тонких видений, это видно глазами. Э -э, это лик. Лик – это проявление духа, это проявление высшего в человеке. Есть лицо, лицо может быть, да, потерять лицо, не потерять, сохранить лицо. Лицо – это некий образ себя, ну, такого э -э -э когерентного миру, да, то есть, как бы, вот, так, как мы себя чувствуем, как мы хотели бы, чтобы нас видели. Это наше лицо. Ну, и есть еще там, как это там, еще бывает, там, говорят, там, морда, морда лица там, да, то есть это когда уже, это, это не лик, это не лицо, это уже такая приросшая маска, которая может уже становиться а, не неприятной, да, то есть какой-то отталкивающий. это вот не будем приводить примеры, но я думаю, что вы видели по каким-то там а, этим общественным персонам, как вот что-то с их лицами происходило, <коспалкиваю> и, и в зависимости от того, что человек выбирал, лицо могло как очень сильно, страшнее так и так же хорошо, ну и с нами со всеми это происходит вот, поэтому что такое а, а маска, она еще не дает распознать распознать в каком состоянии, с кем вы пересекаете? кто это вообще? человек, людь, нелюдь а, а, да, то есть ну да, у нас еще есть другие рецепторы мы можем почувствовать и так далее но по лицу это быстрее всего а, вроде бы глаза есть, да, глаза, зеркало, души а, ну в общем здесь сложная такая тема я ее простите сегодня в очень запакованном виде прикасаемся мы просто к ней да потому что не эта тема эфира вот то есть как бы маска применялась и это есть исследование психологов для того чтобы то есть мы когда говорим вот у нас речь связана с горловым центром горловой центр это зона творчества зона проявления Почему вот бывают люди, у которых кашель такой головой или какие-то такие проблемы? Это люди, которые стесняются или запрещают себе говорить то, что они думают на самом деле, то, что они хотят сказать на самом деле. Кто-то стесняется петь, потому что им сказали, что у них слух плохой. Кто-то боится обидеть или задеть кого-то близкого и не говорит то, что хочет сказать иногда летами. Вот, если... Если там человек уходит от рака горла, все, говорю, на аннигиляцию, да, то есть это, это катастрофически, это душевное страдание человека, потому что он не смог, может быть, много лет сказать что-то важное, то, что у него тут на самом деле есть. И маска, конечно, это символ э, запрета на слово, на воле волеизъявление. Не просто говорить, не просто, же, ну, говорят все в маске, да, а на, на, на изречение того, что проходит отсюда, а сюда, ну, отсюда, помните, как вот отсюда сюда чтобы тут хорошо вот у этих у плюшек был такой символ что-то я сейчас запуталась как они у них звучал но смысл такой что когда мы говорим оно откуда-то приходит и если оно приходит отсюда вот и проходит через этот центр то есть оно окрашивается нашими внутренними ощущениями правды истины того кто мы есть на самом деле что мы на самом деле хотим сказать это, во-первых, тут начинает все прокачиваться, функционировать, а здесь у нас находится щитовидка, а щитовидка у нас отвечает за эмоции, за гормоны, за гормональный фон и за уровень энергетики. Что происходит, когда человек не разрешает себе говорить, у него начинаются проблемы, все, говорю, тоже анангеляцию с щитовидкой, и такая как самоблокировка, а еще и как саморазрушение, самозатухание – Потому что выработка гормонов происходит, а человек не разрешает это проявить, и это э, работает в холостую, а у нас ничего просто так э, не выделяется. И если это, это то, что вырабатывается, не проявляется в чем-то, в словах, в песнях, в крике, в плаче, в счастье, то э, где-то все это дело. Ладно, что-то уйдет с мочой, да, у нас есть органы выделения. Что-то там через почки, что-то себя смогут а, принять, какую-то часть. Но какая-то часть начин, может начать перегружать организм. А, вот вот а, это что такое? Это я говорю, какие последствия гипотетически, на какие последствия, вернее, рассчитывали те, кто а, навязывают на маски. Понятно, что они никому нафиг не нужны с точки зрения гигиены и а, там здоровья. Вот, это про другое. И а, сейчас вот в Сочи я пронаблюдала людей, которые в масках по, по своей профессии, люди работают в санатории, и а, они в них находятся а, с, ут ну, с утра до вечера, все рабочее время как минимум, и еще они обязаны заставлять а, всех остальных людей одевать маски, их обязало там начальство, Роспотребнадзор и так далее. Вот, и э, мы отнаблюдали вдруг неожиданно, хотя вроде бы ожиданно, то есть э, логически понятно, что нас пытались вести именно туда, но вдруг, вдруг мы увидели результаты, да, когда э, люди начали себя вести жестче, знаете, как, как, вот, как будто что-то человеческое оказалось заблокировано, а, вот э, как будто алгоритм и внешнее управление... Это так выглядело, я свое ощущение сейчас передаю, как будто внешнее управление, чьи-то приказы становятся выше а, их человеческой сущности, их, их сочувствия, их внутреннего ощущения правильности, неправильности. А, вспомните, сколько всяких у нас было, 90-е чего стоит, сколько дурацких приказов, сколько дурацких законов мы с вами пережили, сколько трэша мы пережили. Почему в частности мы пережили? Потому что, как кто-то говорил из классиков, а, наши законы, суровость наших законов компенсируется только необязательностью их исполнения. Так вот, есть ощущение, что эта история с масками – это попытка все-таки донести до каждого человека необходимость исполнять любые трэшовые законы или приказы, исходящие от того, кто эту игру затеял. А, вот и уезжали мы оттуда с таким ощущением, что надо что-то с этим делать, это так не нравится – Потому что люди-то остались людьми, глаза-то живые и души живые, но проявления стали вот более механистичными, то есть, когда инструкция выше человека. Это не один человек, не два человека, это целый срез мы пронаблюдали людей, которые в той или иной степени, каждый там, кто-то больше, кто-то меньше, но разница с тем, как мы привыкли общаться друг с другом, даже бюрократы, чиновники, которые там, они вот, ну вот, что говорить, вы же все, э, мы все с ними взаимодействовали. <с да, это непростая история, пойти там в тот же паспортный стол. А, но и меня всегда поражало, что там могут работать очень хорошие люди, которые вот при исполнении вели себя, ну, против себя, что ли. А, и как будто это им какое-то страдание доставляло, и они этим э, э, другим как-то доставляли страдания. Но мы все с вами прекрасно знаем, и я уверена, что ну, практически у всех есть опыт, как вот этих суровых, страшных, а, таких вот прям а, неприятных людей, как с ними можно договориться, или как можно какие-то жесткие вещи обойти. Человеческий фактор, связи решает свет, это было в Советском Союзе, до Советского Союза, и сейчас ничего не изменилось. А, и вот это ощущение, что как раз а, прекращение человеческих связей прекращение ощущения а, себя, вот своего, своего человеческого, своей души, проявления ее, да, а, вот, вот это мы отнаблюдали, приехали с намерением что-то с этим изменить, тут нам а, в добрый час у нас начались врата вечности, шикарная возможность заявиться, сделать выбор, мы его сделали, и а, здесь... Как раз после того, как мы его сделали, в воскресенье я увидела вторую часть Марлизонского балета. Мы были на э, концерте кубанского казачьего хора. Этот концерт э, должен, э, должен был пройти в Доме музыки э, к 75-летию Победы. Его отменили по известным причинам. А Потом он должен был быть осенью, этот же концерт, и его снова отменили. И тут удивительным совершенно образом, вот мы приезжаем с мыслью о том, что так, вот сюда надо посмотреть вот это состояние, да, сделать внутренние свои выборы, оформить позицию, оформить намерение, как я хочу чувствовать себя и как я хочу взаимодействовать с людьми, как я хочу ощущать других людей, не, не навязывать, какие они должны быть, а мое ощущение себя и мира, и ощущения других людей это как бы наша, наша территория внутренняя да вот как бы мы же каждый свою картинку реальности строим вот и вот вот это выстраивание этой картинки реальности вот мы занимались и после этого концерт кубанского казачьего хора где ровно то же самое дирижер говорит о том что в общем были серьезные препятствия их выступлению и поток понимаете я ну достаточно Регулярно хожу на концерты, и да, все хвалят московскую публику, но это было что-то удивительное. Было ощущение, что без, без даже каких-то намеков это было просто на уровне духа. А, вот это внутреннее ощущение, потому поскольку он был посвящен а, Дню Победы, то а, они прошли весь поток еще до революции, а, песни, которые такие тоже пробуждающие какую-то внутреннюю силу, веру, любовь к родине, ощущение, что это моя земля, я здесь, я здесь на своей земле, я русский человек на русской земле, и я на ней имею право, буду жил, как и буду жить по своим правилам, по своему ощущению, по своей вере в справедливость, и... Когда они запели «Вставай, страна огромная», понимаете, у меня было ощущение, встал весь зал, я уверена, кто-то зап... но не договариваясь, встал весь зал и всю песню слушали стоя. И было ощущение, что все понимают, что это не только про 1941, это про 2021, про то, что пытаются с нами сделать, про то, что мы понимаем про то, что с нами пытаются сделать и про то, что это не пройдет потому что вставая страна огромная, и страна, понимаете, вот люди, там было видно, там были весьма такие, ну, обеспеченные люди, кто-то там, казаки какие-то пришли, поскольку сейчас нельзя даже наполовину зал заполнять, все, что, билетов не было, все, что можно было быть заполненным, все было заполнено, я уверена, если бы можно было продать все билеты, они бы были все проданы, и в едином порыве ощущение, весь зал как один человек, через поток это русская земля, это, это моя жизнь, это мои правила игры, тут мои предки, тут я, я знаю, я помню, я ощущаю, кто я и что за мной стоит, и дальше, когда э, там мистериально все было очень выстроено, и в конце, когда э, день победы, и вот это ощущение, что... И сегодня, бац, Евросоюз такой говорит, да, в общем, можно не прививаться, и вообще мы против. И наши вдруг говорят, да, и в общем, да, и не обязательно, а если там у вас антитела, так и вообще вам и не нужно. Не то, что можно не прививаться, а вам прям не нужно, ребята, прививаться, понимаете? Вот, и где, на каком уровне политически это произошло? Много событий политических за январь произошло. Можно делать их анализ, там было много всего интересного, вот эти там, чего только там все эти Байдены Трампа и то, что у нас тут происходило, и это там история с Навальным, все интересно. Но, а если брать по приоритетам управления, это далеко не высшие приоритеты, это где-то вот уровень а, второго приоритета, на уровне первого приоритета наше государство великолепно отрабатывает добрый час а, вместе с Владимиром Владимировичем. Речь Путина на Довозском форуме назвали второй, ну, потрясением, там были революционные вещи с точки зрения, во-первых, знаете, вот без политики очень простая штука посмотрите на Трампа, ему просто заткнули рот, перекрыли все, что можно, и, в общем, да, у него там еще есть какие-то где он мессенджеры, где он а, может высказываться, но, в общем, президента, типа, самой большой страны заткнули, как, я не знаю, даже не хочется ни с чем это сравнивать, да, и, в общем, а, там же ему пригрозили вообще пожизненным, пожизненной блокировкой аккаунта, которые остановили только тем, что а, многомиллионный отток пошел из того же WhatsApp, да, из WhatsApp и из этого Вайбера. У нас у нас контакт. Ну, Сукареверг, ты живой? Вот, а просто по всему миру причем, да, не только в Америке, по всему миру пошел отток э, телеграм, я так понимаю, прилично поднялся вот на этой теме, а, и нет, не вайбер, э, этот, ватсап, э, он привязан к фейсбуку, фейсбук. В Фейсбуке была, была, была, была вечная блокировка, а когда люди миллионами отписались, то э, Трампа внезапно простили, и вдруг оказалось, что не так уж страшно иметь э, открытый доступ Трампа к своему аккаунту. Вот, и это, это так, это все, понимаете, это, это, это если так быстренько накидать из того, что произошло за это время. А еще сколько мы сейчас не упомянули, а еще сколько мы вообще даже не знаем с вами, что произошло. А у меня, если прям собрать записи за за этот месяц, интересных событий, которые 25-й строкой прошли за это время, их тоже прилично. Много удивительного произошло. Так вот, в чем фишка Путина? То есть он там больше десяти лет он не выступал на этом Давосском форуме, не считал нужным, по крайней мере он так говорил. Вот И вдруг он выступает, понимаете, это площадка, очевидно, глобалистов. Это площадка, очевидно, условно говоря, врагов, желающих тотальной полной зачистки российской территории от, от нас, от русских и от всего того, что с нами связано. И вдруг эту площадку использует президент России для того, чтобы сказать им, ребят, так не будет. То, что вы делаете, приведет к вот этому. Да, очень много аналитиков про это говорят. В общем, какого-то бинома Ньютона Путин не открыл. А тут надо просто понимать о том, что, во-первых, как бы президент страны изгоя такого страшного агрессора, который везде во всем виноват, в открытую говорит, используя их ресурсы, на их площадке в открытую говорит о позиции, связанной с тем, что мы выбираем, что Россия в этом не участвует. Синзипин, которого еще два или три лета назад на том же Давосском форуме фактически были об этом статьи, что его как бы Ему делегировали полномочия стать флагманом, стать локомотивом глобализации. И вроде бы он принял радостно этот флаг. Очень много было таких э, намеков на то, что да, в общем, э, Китаю это выгодно, и они станут такой головой, голову американскую отсекают от, от глобальной гидры, и туда, э, значит, выращивают, при при присаживают э, голову китайскую, и Китай становится флагманом глобализации. И э, Син Зипин сказал то же самое, ребята, нет, так не будет, э, и нас так не устраивает, Китай пойдет другим путем. Э, это потрясающая вещь, но это не высший приоритет. Высший приоритет – это приоритет, ну, как, вот, магические у нас, магические врата, я буду называть вещи своими именами. Это приоритет, даже, он выше идеологии, идеология очень высоко, выше вот этих всех, собственно говоря, попытки, Тех же там вот эти с Навальным, это же как раз попытки на уровень идеи выйти, дать идею этим детям, да, которых сначала посадили дома, и чтобы они вообще сходили с ума от безделья куда им девать интерес, они полезли в интернет, в интернете куча всяких товарищей, да, осваивали огромные бюджеты для того, чтобы вывести их на этот самый протест, чтобы они снесли эту власть и передали на блюдечке с голубой каемочкой нашу страну, в общем, под глобальное управление технологических гигантов, вот, и э, в добрый час мне пока нравится, как отрабатывают наши силовики, и как все это преподносится, это не потому, что мы безумные, надо им вмазать, врубить один раз, не надо, это не надо, то, что делается гораздо разумнее, гораздо мудрее, вот, но это то, что мы можем видеть, Уровень магии, он практически не невидим. Там работают намерения, там работают высшие идеалы, духовные стремления. Я видела много людей, например, мужчин, которые зарабатывали деньги вот в той среде, которая у нас в России царила там последние 20 лет. В бизнесе это ну, достаточно жесткое с определенными правилами игры, с точки зрения каких-то высших моральных ценностей возможно сильно нечестные игры в каких-то моментах и большинство мужчин, которые в бизнесе они какие-то вещи с точки зрения глобальной морали делали нечестные потому что иначе просто невозможно было вести бизнес и столько стремления к чистоте понимаете, вот там есть такая тема одной национальности, да, которую многие не любят вы знаете, я среди этих людей видела при всех действиях, которые, в общем, скажем так, не всегда соответствовали чистоте моральных принципов, тем не менее душевное стремление какой-то чистоты я видела и у них. Это заложено, пока душа есть, это необходимо для жизни. И вот на уровне этого вот сейчас у нас с вами процесс, и вот этот эфир, это по сути дела такое празднование, принятие, развертка этих врат, еще раз, условно, это очередная точка, когда возможно все, врата вечности, прошлое, настоящее, будущее одномоментно, что вы хотите, кто вы есть, вот по высшему приоритету, вот этот концерт кубанского казачьего хора, это был... Под конец, понимаете, лица, лики э, певцов засияли, то есть их лица стали ликами, потому что тот поток единения, какого-то духовного стремления, внутреннего выбора и веры в высшие силы, веры не, не от слабости, а в а веры в высшем проявлении, э, просто сияние от них пошло, и, э, и, и люди в зале, как, как один человек, как один организм, и э, там в перерыве постоянно было ахтунг, ахтунг, если вы не оденете маску, мы вас обнаружим, что рядом с вами кто-то живой сидит, мы выведем вас из зала, мы имеем на это право, если вы против, э, ваша... но вы тогда не сможете здесь находиться. Это прям, э, был всего 15 минут перерыв, за эти 15 минут они раза 4, наверное, это все проговорили. И это никого не пригнуло, это никого не заткнуло. Да, люди где-то там, ну, держали, эти кто-то маски на лице, кто-то снимал, когда мог, кто-то опускал на подбородок, но они не работали, потому что вот тот дух, который через песню, через выбор, то что, ну, концерт ну, это же был выбор прийти на такой концерт, а, и, вот этот поток, он был просто совершенно феноменальный, а, и если кому-то кажется, вот почему я говорю, сначала была одна картинка, когда такой прям, я видела, как программирование, которое предполагалось, что оно для этого настроено, я вдруг увидела, блин, оно так и работает. Да и, и меня внутри. Вспомните, что вы люди, вспомните, что просто об, об этом надо себе напоминать сейчас такое время, каждый день. Просыпаться и вспоминать про это. Кто я есть, чего я хочу. Это моя земля, это мой мир, это моя жизнь, мои выборы, моя игра, мои правила. И... Я основное, что и, и, и сейчас, наверное, ну, что поток очень широкий, много еще можно что сказать, но я хочу сказать еще раз главное. Вот те, кто меня сегодня слушают, кто а, как-то пошло да, присоединиться к этому эфиру, кто посмотрит записи, а, какое-то прохождение через эти врата в вечности, мы бесконечность, смерть не прекращает нашу жизнь. Чем мы чаще вспоминаем, кто мы есть, и что мы хотим на самом деле, вот по большому гамбургскому счету, по высшему приоритету, тем больше изменений в жизни будут происходить именно в ту сторону, которую мы выбрали. Я это в очередной раз увидела буквально позавчера. Сначала был сделан выбор, потом отображение того, как этот выбор меняет реальность, в которой мы находимся. Друзья мои, не верьте, что они там все порешали, вложили кучу денег, вот так вот э -э за -за все за -за зажали, закрутили. Это ложь, это то, что им хотелось бы, чтобы так было, так не есть. Есть так, как мы выбираем, на что мы соглашаемся. И если вдруг где-то когда-то было что-то за последнее время допущено в сторону согласия с тем, что вы не хотите, чтобы происходило, достаточно сегодня подумать о том, а как вы хотите, чтобы происходило, и этот поток, он сегодня может развернуться и в прошлое, и в будущее, изменив настоящее, чего я вам от всей души и желаю. С вами была Людмила Осипова и всего вам самого лучшего. До новых встреч. Пока-пока.